Приписка ущерба после ДТП встречается чаще всего. Люди вносят в акт повреждения, которые были до момента аварии. Дело в том, что все повреждения вносятся в акт и регистрируются сотрудникам полиции, а страховая компания обязана их компенсировать. А протестовать же дело в суде она может лишь после выплаты. Некоторые пострадавшие берут компенсацию и от виновника ДТП, и от страховой компании. Так, например, при аварии э, застрахованное лицо э, берет деньги у виновного. Но при этом берут у сотрудника полиции документ, что они пострадали от неизвестной стороны. И после чего обращаются в страховую за компенсацией. Человек страхует свой автомобиль сразу в нескольких компаниях. При этом после аварии он старается получить компенсацию в каждой из них. В этой схеме участвует сотрудник страховой компании. Он оформляет договор на уже разбитый автомобиль, при этом в документах авто без повреждений. После чего устраивается эффективное ДТП, и в страховую компанию отправляются документы о страховом событии. Некоторые водители не могут устоять перед соблазном поменять старую деталь за счет страховщика. Они сознательно наносят повреждения своему автомобилю, при этом утверждают потом, что это вследствие аварии произошло. В каждом из случаев страховая компания старается разобраться самостоятельно. Она отправляет аварийного комиссара на место ДТП, который опрашивает свидетелей, делает осмотр автотранспортного средства, проверяет правильное заполнение схемы ДТП и других документов, предусмотренных действующим законодательством. Если второго участника или свидетеля нет, страховая компания имеет все основания провести собственное расследование, ведь в этом случае высока вероятность, что событие сфабриковано. Во всех вышеописанных способах присутствует состав преступления, предусмотренный статьей 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, что наказывается штрафом, исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. У сотрудников страховых компаний есть специальный тест, благодаря которому можно с большой долей вероятности определить возможность мошенничества. 10 признаков страхового мошенничества. Нанесение значительного материального ущерба автомобилю пострадавшего, хотя обстоятельства происшествия должны его исключать. Страховое событие произошло в отдаленной местности при отсутствии свидетелей. Знакомство между собой участников ДТП. Наступление страхового случая происходит в короткий период после заключения договора страхования или перед его окончанием. Представление клиентам при страховании дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства. Противоречивые показания по обстоятельствам страхового случая. Несоответствие страхового статуса страхования стоимости пострадавшего автомобиля. При значительных механических повреждениях машины в ДТП отсутствуют телесные повреждения участников. Транспортное средство имело пробег более 70 тысяч километров. Участники ДТП владеют машиной по доверенности. Исходя из суммы баллов всех признаков и определяется вероятность мошенничества.